Добрый день! Сегодня мы с вами поговорим о компьютерной анестезии. Наверное, самый частый страх пациентов – это именно обезболивающий укол. Порой вы боитесь его больше, чем основной манипуляции. Технологии росли, а анестезия так и продолжала вводиться вручную при помощи шприца и иглы. И сейчас я познакомлю вас с аппаратом компьютерной анестезии STI, который позволил нам уйти от традиционного метода введения анестетика к автоматизированному. Комплект состоит из базового блока – ножной педали и одноразовых наконечников со встроенной иглой различных размеров и диаметров. Аппарат ИСТЯ представляет собой компьютеризированную систему для проведения любой анестезии в стоматологии. Данный вид анестезии более комфортен для пациента, так как эта методика более безболезненная. Аппарат сам контролирует ведение и количество анестетика. Пациент не видит иглы, не чувствует боли и никакого дискомфорта при проведении данной анестезии. Основные преимущества компьютерной анестезии. Обеспечивают максимально быстрый эффект после введения анестетика. Врач может сразу же приступать к дальнейшей манипуляции, удалению зубов или имплантации. Уровень стресса и страха пациента значительно ниже, так как мы не используем обычные шприцы. Рабочая часть аппарата выглядит как обычная шариковая ручка. Благодаря таким новейшим технологиям люди постепенно избавляются от страха посещения врача-стоматолога. Приходите в наш центр Институт базальной имплантации за новой красивой улыбкой без боли и страха.